Вот они тут подробно не описываются. Просто говорится, что они уже пришли в Египет. Предстали при лицо Иосифа. <как> Иосиф видит Вениамина. То есть его цель достигнута. <как> И он, он собирается с ними трапезничать. И говорит, чтобы в полдень были готовы. То есть... То есть, пришли они раньше, а в полдень вот, значит, собирается обед или пир там, по каким-то причинам. Может быть, потому что он был занят, а может быть, потому что и в древности не было принято есть с утра. Есть даже в, в пророчествах такие слова «горе народу». Тому князья, которого едят с раннего утра. Вот сейчас диетологи говорят, завтрак, да? завтрак съешь сам, да? обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Но сейчас уже разные диетологи есть. Есть любые диетологи. У кого, Кому что нравится, может подобрать себе диетолога по, по своим этим. Даже есть диета какая-то американская, что побольше жира есть. То есть можно любого. Но вот тогда в советское время было так у нас. да, Все... Четко знает, что завтрак, вот это обязательно. Вот. А тогда было по-другому. И они пришли в испуг. Ну, то есть ситуация нагнетается, собственно говоря. Да? Сначала какие-то непонятные, он их расспрашивает, потом э, три дня в заключении, потом одного забирает, э, значит серебро в мешках. Ну... Кошмар просто, это как в фильме ужасов, все как-то нагнетается, все, все страшнее и страшнее, а тут еще и в дом, До да, Вениамина они с Вениамином пришли, им что надо, -то? быстрее отдать это серебро, отдать другое, взять хлеб и побыстрее к отцу, а тот значит говорит, вот веди их в дом. И они, ну с чем связаны? С этим серебром, который прежде нашли в мешках своих, и пытаются оправдаться у управляющего, перед управляющим, который этим занимался, собственно говоря, распределением, да? Вот, вот, это, вот, вот это серебро, не знаем, как оно попало, да? Мы возвращаем для покупки еще серебро. Управляющих их успокаивает, причем он явно, что он... Тоже как-то, получается, под влиянием, возможно, Иосифа как-то почитает и Бога Иосифа. Хотя для язычников, конечно, этой проблемы не было. Потому что они могли почитать Бога Иосифа как Бога там гор или полей, или Бога евреев. Там, вот, То есть, вот у вас свой Бог. И Бог ваш, и Бог отца вашего. да, Но такие термины все-таки не просто ваш, и отца вашего. То есть, возможно, он даже введен в курс истории этой семьи. Потому что это Бог Авраама, Исаак и Иакова. Но это остается для нас неизвестным. В общем-то, как язычник он вполне мог понимать Бога их как Бога этого народа и, или Бога местности их. Потому что мы говорили, у язычников это было обычное дело. Когда, когда израильтяне потерпели Поражение в горах, то сирийцы сказали, а мы, мы проиграли, потому что их бог это бог гор, а вот мы встретимся в долине, потому что он не бог долин, и пришли, и Господь сказал тогда, вот поскольку они так говорят, что он бог гор, а не бог долин, вот они опять проиграют. Вот. И поэтому то есть, язычника можно было и мог и так понимать, и, допустим, римские некоторые императоры включали Христа в свой пантеон богов, у индусов там вообще у них творится не весь чего, у них там и Ленин, и Гагарин, и Михаил Горбачев, у некоторых вот в этих, в божнице их стоят, вот, у них, то есть это совсем широко они понимают, божество, ну как у современных гуманистических людей когда. Джигарханян, там умер, да? Вот он говорил, я мне бог не нужен, мне идолы не нужны. Мои идолы это Чехов, Толстой и Достоевский. Мне, говорит, идолы не нужны. А мои идолы, понимаете, то есть вот ну, прошу прощения за отступление. Вот. И а, до какого стиха мы дочитали-то? 25 й прочитали. 25-го, да? И мало того, что вот их вводят в дом, им дают омыть ноги, и они ждут Иосиф, да, и возвращают Симеона. И вот, собственно говоря, на этом нам придется прерваться и пока ненадолго проститься с семьей Иакова. И в следующее воскресенье мы продолжим. субботу. А, субботу, да, пожалуйста. а почему сегодня такой торжественный звон белков? Когда? Сейчас? Ну это Дима, наверное, там как-то вдохновление. Вдохновение, вдохновение какое-то у него. Да. Мария Египетская, да. Ну, Мария Египская, ну такое воскресенье. Очередное.